Немного новостей из мира бешеных скоростей и безумных чисел в графе «Цена». Новой моделью осчастливила мир итальянская марка Pagani, автомобили которой частенько появляются в прессе, но на улицах встречаются чуть чаще единорогов. Новинка, нареченная создателями «Утопия», получила доработанный 6-литровый двигатель V12 от AMG, монокок из карбона и титана, фирменный выхлоп из четырех собранных в квадрат труб и семиступенчатую коробку «Экстракт», Которая может быть как роботом, так и чистой механикой. Спереди и сзади подвески на сдвоенных алюминиевых рычагах с электронно управляемыми амортизаторами, работающими по схеме push рот Салон отличает изысканный дизайн и подчеркнуты дорогие решения. Руль со спицами и пластина с пазами для рычага коробки передач выточены из цельных кусков алюминия. Будет выпущено всего 95 экземпляров, которые наверняка были раскуплены еще до официальной премьеры. Так что если вы мечтали о Пагане, то, скорее всего, эта мечта — утопия. Другая итальянская компания — Мазерати постепенно выводит из сумрака новое поколение моделей Гран Туризма. Интересно, что в первую очередь публику познакомили с электрической версией, получившей название грантуризма Turismo Folgore. Последнее слово переводится как «удар молнии». Точных характеристик электрокупе пока нет. Но предварительно считается, что три электромотора выдадут 1200 лошадиных сил, а батарея будет рассчитана на 800 вольт. Поэтому самый мощный из нынесуществующих существующих зарядок пополнит запас хода на сотню километров всего за 5 минут. Что касается машин с ДВС, то V-образных восьмерок в Гамме больше не будет, а будет трехлитровый V6. Причем, скорее всего, в двух вариантах форсировки, поскольку производитель анонсировал две версии: Modena и Trofeo. Данные о мощности пока держат в секрете, однако на Mazerati MC20 такой же двигатель развивает 630 лошадиных сил, а на рынок Гран выйдет только в следующем году. Китайские компании тоже начинают осваивать нишу гиперкаров. Только что представленный Ion Hyper SSR от концерна GAC из Гуанчжоу будет отличаться фантастической динамикой. В топовой версии Ultimate разгон до 100 км в час будет длиться менее 2 секунд. Фантазия, эти впечатляющие цифры или реальность мы узнаем в следующем году, когда появятся первые клиентские экземпляры. Тем временем китайцы уже принимают заказы. Машины стоят от 184 до 241 тысячи долларов.